Всем привет, мои дорогие друзья, у микрофона Дэвис. сегодня мы будем говорить про мой канал, ну вы уже видели первый последний мой ролик, это был влог, где я рассказываю про свой канал, но там просмотр около где-то 100 точно есть, если не ошибаюсь, вот, это вторая серия, если не ошибаюсь, но мы, сейчас, ну, мы не для этого сюда пришли, мы пришли праздновать свой канал. и поставить колокольчик кто еще не подписан на канал советую подписаться и поставить лайк на этот ролик переводите красную кнопку подписаться в серый чтобы она была ну, логично чтобы она чтобы название было чтобы название было вы подписаны вот спуститесь внизу и вы нажмите на эту кнопку все вот вы смотрите еще к примеру ролика вот вот 10 декабря 2018 года точнее 10 декабря 2020 года вот, исполнилось моему каналу два года вот не знаю может я буду снимать такие ролики может и нет ну если вы конечно актив не пропадет а наоборот будет вверх идти вот тогда может буду снимать такие подобные ролики ну если вот смотрите я вам предупрежала во-первых вот если вы прочтете мое описание этого канала, здесь я могу снимать видео и проще. Проще. Вы понимаете, что это означает? Означает кто? Означает то, что я могу снимать любое видео. Проще. Это мой канал, я имею право снимать. РТП, ртп там, к примеру, футбол там, игры там, влог, повседневную ну, по жизнь, там что такое. Может быть, там лайфхаки какие-нибудь там. Буду снимать, лайфхаки. Проще-проще вообще-то. Ну, вот. Проще, да? Вот. Ну, в общем. Вот так дела. Погода исполняется. Кстати, у меня есть хейтеры хейтер моего канала. Знаю, почему они меня не отписывают. Вот. Вот. раз вам говорю, что у меня, что я буквально три дня назад снял видео, что у, моего, у меня было день рождения, 6 декабря 2005 года. Мне исполнилось 15 лет, я вам не вру. Я даже могу блог снять, хотя у меня телефона места мало, я вам показал бы доказательства, что у меня учебник 8 класса. Я учусь 8 класса. Ну вот, конечно, подумайте, что это все библиотеки взял, типа, радио, рофла, конечно, но... Ладно, мы не для этого сюда пришли, вот. Ну, мы уже поздравили свой канал, вот. Правда, вот эта штука не появляется, типа, фейерверки, все такое. Ну, да, это же, типа, YouTube же такое не делает. Не знаю, может, YouTube, не знаю, добавит там аксессуары, типа же, Новый год скоро. Кстати, вам поздравляю наступающим Новым годом. Хотя еще Новый год не наступил, Новый год только в январе тем не менее уже скоро, через месяц будет, ну вот, даже не через месяц. Ну, месяц буквально где-то около. Если посчитать по календарю, тут 31 день. Ну, это, ну как бы сказать, ну. Ну вы поняли в общем, да? Вот. Если посчитать, то у меня уже день рождения моего канала. Вот саду года. Это календарь, вот. И 10 1018 год. Два года прощаться, так у нас короткий ролик получился на этом канале. На ну, что? С вами был я, Дэви. Всем удачи и всем пока-пока.